Иногда нужно горизонтально повернуть шот для YouTube, дабы избежать нападений авторских прав. Для этого мы переходим во вкладку Effects, пишем Flip, выбираем Horizontal Flip. Проблема решена. Если мы работаем с временной интерполяцией, то есть ставим ремаппинг, вы знаете, что ставить keyframe нужно зажав Ctrl. Появляется плюсик, мы создаем кефрей. Допустим, здесь повышаем скорость. Видите, как изменилось. Если мы просто потянем за этот ключик, он растянется и поделится на две части. Чтобы создать такую плавную, плавную плавный вход. Чтобы поменять его расположение, не растягивая, мы нажимаем Alt и тянем. Тогда он перетягивается целиком. Перемещаться по вкладкам и секвенциям можно крутя колесо мыши. Мы подводим мышку к ним. Это удобно, когда у вас большой огромный проект, куча папок. Вместо того чтобы вместо того, чтобы нажимать вот эту вот елочку, выбирать здесь, вы можете колесом мыши прокрутить и выбрать нужную папку. Двигать фазу можно без клавиши Y, используя лишь горячие клавиши Shift, Ctrl, Alt и стрелочки влево-вправо. Ctrl-A, стрелочки влево-вправо, двигать фазу по фрейму. Горячая клавиша Ctrl-R на таймлайне открывает данное окошко клип Speed. Ctrl-R в программ мониторе открывает линейки. Ctrl-плюс запятой, то есть русская G, открывает сетку. Ctrl-Alt-Shift-R замораживает сетку. Вы не можете вот так двигать. Ctrl-Alt-Shift-R. Ctrl-Alt-Shift-R. Подведя курсор мыши в начало таймлайна и нажав Ctrl, мы видим желтую скобку со стрелкой и можем двигать все наши файлы вправо. Вот видите появилась эта скобка. Тянем влево и все отодвигается. Иногда это удобнее, чем нажать A и здесь ловить и двигать все. Чтобы сохранить какой-то кадр в хорошем качестве, мы нажимаем здесь плюсик, находим такую камеру, которая называется Export Frame, переносим сюда, нажимаем на нее и сохраняем, куда нам нужно. В этом же окне есть функция Loop Playback. Также находите здесь вот такой значок. Если вы выделяете какой-то кусочек, нажимаете эту кнопку и включаете. Вот, включим. Сейчас я расскажу вам про два эффекта, Керкл и Grid. Они находятся во вкладке эффекты, вы прописываете Grid. Но они работают лучше всего на Transparent Video. Мы переходим во вкладку Project, New Item, Transparent Video. Переносим на наш таймлайн и уже сюда Grid. Если мы перенесем, допустим, на Adjustment Layer. Вот видите, что происходит. И мы уже можем корректировать, как нам удобно. Ширина, высота, толщина. И также керку. Это круг. Хочу рассказать вам про особенность эффекта трансформа. Если мы создали какую-то фигуру, я вам покажу для наглядности. Переношу Transform сюда. В обычных редакторах Motion, Vector Motion нету одной важной функции, одного элемента. А именно Shutter Angle, размытие в движении. Сейчас я создам какую-то анимацию, например, по Position. Вот как она выглядит сейчас. Давайте сделаем чуть побыстрее. А вот если мы уберем галочку и Shutter Angle на максимум. Можно для наглядности еще побыстрее сделать. Давайте цвет поменяем на красный, чем быстрее скорость, чем ближе ключики друг к другу, тем плавнее анимация. Вот обратите внимание с ним и без. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, я всегда с вами, пока.